Казанский университет подготовил заявление о ситуации на Донбассе. Пожалуйста, будьте на постоянной связи со студентом. Пожалуйста, всех заведующих кафедр преподавателей попросите максимально э, тактично, максимально внимательно отнестись ко всем просьбам студентов, не отмахиваясь, не свысока. Иностранные студенты Казанского университета рассказали об обстановке на Украине. Ну, не особо бы хотелось это все вспоминать. Очень часто помню выстрелы отчетливо, как все стреляло, норвели. Надеюсь, скоро это все закончится. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ася Шихмина. В преддверии Международного женского дня президент Республики Татарстан Рустам Миниханов вручил государственные награды Республики Татарстан работницам сферы информатизации и связи. Благодарность за плодотворный труд и вклад в реализацию концепции информатизации образования получила заместитель директора по развитию Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета Ирина Максимова. Ученый совет Казанского федерального университета принял ряд мер в связи с ситуацией на Донбассе и подготовил официальное заявление от имени ВУЗа. Подробности далее. Повестка внепланового собрания ученого совета стала ответом на военную спецоперацию, развернувшуюся на Украине 24 февраля.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 Информация о горячей линии в Казанском университете доступна на сайте ВУЗа. Ариадна Кугушева, Евгений Алмазов, Фарид Захитаглы, Универньюз. В императорском зале Казанского федерального университета объявили имена победителей республиканского конкурса «Женщина года, мужчина года, женский взгляд». Более подробно о мероприятии расскажем в сюжете, который выйдет 8 марта. Желаю всем женщинам, и университета, прежде всего, и всем женщинам города Казани. Поскольку я являюсь еще и депутатом Казанской городской думы, конечно же, я желаю всем здоровья, я желаю любви. С началом военной спецоперации на Украине отношения между гражданами стран стали неоднозначными. Даже внутри страны мне не разнятся от поддержки до критики. Мы узнали про обстановку за границей от студентки первого курса Казанского федерального университета. Привыкли просыпаться со звуками взрывов. Так описывает в свои дни жительца Донбасса Карина Левус, студентка первокурсницы юридического факультета Казанского федерального университета. Мне ну, особо бы хотелось это все вспоминать. Очень часто помню выстрелы отчетливо, как все стреляло, мобили. Ну, надеюсь, скоро это все закончится.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 Студент Казанского федерального университета Никита Козырев стал призером всероссийского конкурса курсовых работ и проектов. Исследование проведено на лабораторной базе научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» под руководством Михаила Варфоломеева и Валерии Милютиной. Весна всегда ассоциируется с рассветом и просветлением. Первый месяц весны зарекомендовал себя как хороший старт для просвещения молодых ученых. Что нам ждать от модернизированного будущего и как совместить науку и религию, расскажем далее. 4 марта в Казанском федеральном университете прошла третья международная научно-практическая конференция религии и наука. Трансформация религиозности в модернизирующемся обществе. Встреча представителей образовательной системы началась с вступительной речи Михаила Щелкунова, который тезисно рассказал о важности целесообразности проведения данной конференции. Ну, тема конференции, как я бы сказал, Артем Павлович исключительно актуальна. Религия и наука. но это общая Трансформация религиозности в модернизирующемся обществе или религии, проблемы сохранения, культуру наследия в цифровом обществе. Год 22-й республики объявлен годом цифровизации. И вот эти так сказать, две позиции и задает всю противоречивость, всю парадоксальность. Концепция мероприятия обуславливалась представлением своих работ молодыми религиоведами. Актуальность данного вопроса и вовлеченность у него слушателей только подчеркивает количество занятых мест в зале. Спикеры рассматривали многие трепещущие душу вопросы, в частности, подробно говорили о религии и проблемах сохранения культурного наследия в цифровом обществе. Цена цифровизации зачастую как раз связана с вот многообразного мозаичного исторического, культурного прошлого, тех народов, тех этносов, которые вступают в процесс цифровизации. Вот как найти тот баланс, чтобы сохранить традиционное, наработанное тысячелетиями культурное, историческое начало в жизни общества с его движением по пути цифровизации технологизации. Религия, и наука долгое время считались двумя полярными сторонами одной медали. Однако человечество смогло доказать, что это не взаимоисключающие термины, а совместимые друг в друге понятия. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз. На этом все. В студии была Ася шихмина Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!